Горе от ума, или там меньше знаешь, лучше спишь. Ум и бедность. Сообщество бабуинов, которые, значит, сбивали вы палками, значит, бананы и все. Я в конце концов Карла Маркса вспоминаю. Высри свою сложность вот в моменте. А как убедиться в том, что он действительно умный? Не всем людям умным интересны деньги. Я отвечу на вопрос У всех людей разный рост И не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, <свист> <свист> okay. я еще раз отвечу на этот вопрос Игорь Владимирович, хочется поговорить об уме и интеллекте Что можно считать умом в современном мире, на ваш взгляд? Я дам специальный тест, которым я определяю, вот я нахожусь ли я в умном состоянии или я, как говорил Аристотель, нахожусь в глупом состоянии. Да? Я применяю этот тест для себя, я дам его тебе, и ты можешь каждый момент обнаружить в каком то состоянии. Люди делятся вообще всего на три группы. Каждый узнает себя и может определить достаточно невооруженным взглядом, в какой группе он находится. Да? Начну с третьего уровня. Это те, кто не победитель, не выигрыватель, те, кто проиграл, те, кто отстал. Ну, их еще иногда называют глупые. Ну, давай, я называю неумные люди. Они выполняют кем-то установленные правила, они пытаются успеть, но те, кто устанавливает правила, они об меняют правила, и те опять ничего не успевают, и потому, ну, они всегда оказываются непобедителями, ну, в общем, проигравшими. И самое главное, когда возникает у этих людей ситуация изменения, да, когда следует как-то среагировать по-другому, не так, как они знают, а по-другому, они идут и ищут того, кто им скажет, как реагировать, они совета спрашивают. Вторая группа, я ее называю нейтральной группой. Они не проигравшие, они не умные, они норм. Во второй группе сходятся люди, которые действительно сами выбирают, но из предложенного. То есть если ты жил в однокомнатной квартире, ну в тюрьме она называется, однокамерная, да, одиночка, да, это в третьей группе, да тут ты поселился в такой пятикомнатных хоромах и так далее. Ну ребят, пятикомнатные хоромы — это это тоже заточение, это тоже ограничено. Эта группа сильно лучше, чем третья, подчеркиваю, очень сильно, поэтому из третьей группы во вторую я очень рекомендую перейти, но длительное зависание во второй группе я тоже не рекомендую. Заведите себе будильник, не более трех лет провести во второй группе. Итак, первая группа, куда я всех приглашаю — это люди, люди-победители, люди выигрыватели. Они ведут себя как истинно свободные. Они говорят, подожди, что ты мне тут гонишь, говоришь, это или то? Нет, и это, и то, и еще вот даже то, о чем ты мне не предложил, я тоже беру, и теперь внимание, и реализую. Вот давайте, например, посмотрим на Цукерберга. Марк Цукерберг, вы видели его? Да на него без слез не взглянешь. Он вообще дальтоник. Вы знаете, почему новая компания, как он переименовал Мета, там тоже вот это вот кракозябра тоже синяя? Потому что синий цвет он видит, потому что он дальтоник, а другие цвета не видит. Но однако тальтоник, физиологические какие-то физические вот эти вот отклонения абсолютно не мешают Цукербергу быть в первой группе людей. Он сделал свой выбор влиять на миллиард людей да, вот через свои эти платформы, инстаграмы, там, фейсбуки и так далее, и через новую компанию Мета, через очки вот этой дополненной реальности, которые будут. Он выбирает, чем другие будут пользоваться. Вот. Поэтому здесь становится понятно следующее: слушайте, умный человек это не тот, кто вот умный по, от природы, от рождения. Нет, это кто по пути своей жизни, пройдя из третьей группы во вторую, укрепившись во второй, принял для себя осознанное решение идти в первую. Хочется про третью группу очень короткий уточняющий вопрос. Многие ли люди вообще из нее выйдут? И есть ли люди, которые не способны? физически, по каким-то своим основным параметрам выбраться оттуда? Хороший вопрос, подчеркиваю, у каждого человека от рождения все есть необходимое, чтобы не быть, не оставаться в третьей группе. То есть особенность принятия для себя оставаться в третьей группе, ну, проигравших, да, это ну, ментальная установка. Но подчеркиваю, никакого значимого труда не стоит из третьей группы перейти во вторую. Не стоит. Есть очень простой прием. Есть те, кто уже во второй группе, стань частью сообществ людей, которые во второй группе. Все, все, что надо. Пойти в сообщество резидентов IQM, X10 Академии, про женщины и так далее, стать частью этих систем, а не оставаться и не цементировать свою убежденность, что третья группа людей — это, ну, вот, на роду написано, и все государству нужны ли умные люди? Потому что это частая такая дискуссия по поводу образования, что оно вот так устроено, потому что государству не сильно-то и нужно, чтобы люди серьезно поумнели. Да. Государство это люди. Что бы было бы, если бы среди этих людей, объединившихся для наилучшего совместного проживания и процветания, не было бы умных людей? <с> ну, это было бы сообщество бабуинов, которые, значит, сбивали бы палками значит, бананы и все. Государство проявляется настолько, насколько в нем значимое количество вот этих умных людей. Россия, как совокупность умных людей, в 10 и более раз менее умная страна, чем Китай, чем Америка. Могу продолжить. Слишком много не очень умных людей находятся на раздающих позициях в России. Руководители компаний, ведомств, служб и так далее не очень умные люди, потому что использование того, что в России есть, могло бы идти по сценарию десятикратно превосходящему тот экономический эффект, который мы сейчас видим. Это симптом. Поэтому, конечно же, я хочу, и каждый из вас хочет, это риторический вопрос, чтобы мы жили богаче, процветания было больше, но для этого каждый из нас должен стать либо чуточку умнее, а лучше в десять раз. Поэтому я каждого из вас приглашаю на X10 академию, на свои курсы, на занятия, на чтобы вы стали моими лучшими будущими учениками, а может быть лучшими моими учениками, Это, я их называю мастера X10 академии. Я приглашаю вас, потому что я крайне заинтересован, чтобы у нас было больше умных людей, ребят, больше умных, сложных людей, которые могут использовать себя и то, что вокруг себя, по-другому, а вы сами любите умных людей рядом с собой? Часто бывают такие начальники, которые окружают себя людьми поглупее, но, видимо, психологически им как-то комфортнее с людьми, которые ну, не высовываются рядом с ними, чувствовать какое-то превосходство. У вас как? Да, интересный вопрос. Во-первых, я не люблю людей, которые умничают. Я в том, что умный человек способен воплотить то, про что он умничает. А как убедиться в том, что он действительно умный? «Окей, okay, сделай то, про что ты умничаешь». Он говорит, не-не-не, мое дело вот советы раздавать. Я говорю, вот это умничать. Поэтому я ненавижу людей, которые умничают. И я очень люблю людей, которые ну, проявляют экстраординарность, феноменальность в своих помыслах, замыслах, в способах, в подходах, да, и способны на практике реализовать это. В этом, в общем-то, и секрет, что создайте команду, где люди делают свою работу, любят, гордятся этим, вместе, ну как бы взаимодополняют друг другу и все. Поэтому, в общем-то, я очень люблю людей умных, сложных, которые могут ну, просто делать феноменальные вещи. Обожаю. Есть несколько таких крылатых фраз об уме, которые как бы подспудно нам намекают, что быть умным — это тяжелая жизнь, много знаешь, Плохо будешь, спишь. Да, много знаешь, плохо спишь, горе от ума и так далее. А как вы к этому относитесь? <смех> да, действительно так. Если ты глупый и не осознаешь ту жопу, в которой ты живешь, <смех> то тебе ну, сильно легче, <смех> если ты осознаешь. <смех> Поэтому вот эти вот все фразы горе от ума или там меньше знаешь, лучше спишь и так далее, они там вот так и приживаются. Но реальность статистика другая совершенно. Посмотрите, сколько людей, но явно относятся вот к третьей категории, да, и как им тяжело живется. Посмотрите просто, как живется тем людям, кто ну, умнее, кто во второй группе или тем, кто в первой группе. Они просто специально забрасывают все эти вот эти вот фразочки, чтобы люди в третьей группе оставались и не могли оттуда выбраться, ну либо сложно было им выбраться. Почему? Чтобы эксплуатировать. Вот Я даю тем, кто живет в третьей группе, понимание классового врага. Я, в конце концов, Карла Маркса вспоминаю. говорю, Вам Карл Маркс же все написал. Есть эксплуататоры, которые заинтересованы в наличии третьей группы людей. Ну и наконец, я не видел ни одного умного человека, который бы хотел стать менее умным или глупым. Есть еще такая история, тоже достаточно распространенное мнение, что умные люди, они сложные. То есть сложные в общении, сложные в коммуникации, а с ними тяжело. Так это или нет? <связывая> <связывая> да, умные люди сложнее устроены. Да? Более сложная машина выполняет изящно и непринужденно очень сложную работу, при этом может выполнять ее долго и не уставая. А очень простая машина очень быстро устает, ей надо очень много бензина, и в результате она становится неконкурентной, и ее выбрасывают. Поэтому простых людей, которые не владеют какими-то сложными компетенциями, да, которые вот такие сами по себе простые, рубаха-парень и так далее, их обычно обнаруживают на помойке. Если ты не хочешь обнаружить себя на помойке, не будь простым, будь сложным. Но ну, не будь сложным, в смысле высри свою сложность вот в моменте, не надо ничего высерять. иди к людям, которые во второй группе или в первой находятся, будь с ними, и ты усложнишься настолько, что в твоей жизни начнут проходить, случаться явления, которые будут тебе очень желаемые и выгодные. Люди не могут больше трудиться, у нас руки, ноги, голова, мы делаем примерно одну и ту же физическую работу, но результат сильно разный, сильно разный результат, потому что сценарии использования времени у нас разные. Цукерберг не сидит с друганами, не бухает по пятницам или с подружками не сидит там с удачи, не это делает Цукерберг, он другие вещи делает, и я тебе рекомендую обрести именно такую сложность. Есть еще одна фраза очень известная, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Как вам кажется, может ли умный человек не преуспеть в финансах и быть действительно бедным? Есть очень много умных людей, которые концентрируют свое внимание, свои силы на вызовах человечества, которые в данный момент не не оплачиваются обществом. Это правда. Опять же, эта фраза, если ты такой умный, то что ты такой бедный, это вот это вот спекуляция. Это опять попытка противопоставить, например, ум и бедность. Однако я скажу очень просто. Умный человек имеет все необходимое для того, чтобы переключить эту ум и эту свою сложность, например, на область человеческой деятельности, где есть деньги, и у него будут деньги. А вот если ты не умный, у тебя вообще ноль шансов. Вот и все руководствуйся тем, что тебе должно быть интересно по жизни, и тогда жизнь твоя будет раскрашиваться красками. И деньги в данном случае не является вот, ну, универсальным ответом, что интересно. Не всем людям умным интересны деньги, это правда. Вы вначале обещали небольшой тест на интеллект от вас лично, давайте уже как-то его проведем. Да. Итак, тест, который я обещал, где ты поймешь, насколько ты, может быть, умный, я буду сейчас говорить некую фразу, в которой ты будешь себя узнавать, насколько да, и тебе нужно поставить ноль или единицу. Пункт первый. Принятие себя. И если ты ругаешь себя, коришь, досадуешь, если ты обижаешься на других людей, если ты гневаешься на других людей, ставь себе по этому пункту ноль если ты используешь свою внутреннюю злость кипучую, когда у тебя что-то не получилось на преодоление, чтобы сделать по-другому то, что не привело тебя к замыслу, вот изменить и так далее, да, то ставь себе единичку. Второе, одни и те же люди уже много-много лет, может быть даже десятки лет, если одни и те же люди, с кем ты проводишь выходные, будни, чай пьешь, ставь ноль. Если вокруг тебя разные люди, разные люди разных профессий, разных склонностей, разных верований, разных суждений и так далее, они добавляются, изменяются и так далее, ставь себе по этому пункту один. Третий пункт — изменчивость и использование ошибок. Если ты последовательный, если ты ну, такой, как был позавчера, как был вчера, и сегодня ты такой, и завтра ты будешь точно такой же. Да? Вот. Изменчивость твоя очень небольшая, да, ставь себе ноль. Если ты меняешься, и более того, твои удивления, которые посещают тебя ну, не раз в месяц, а может быть раз в день, у тебя случаются все-таки, да, вот если это все, ставь себе единичку. Четвертый пункт твоя реакция на вызов. Если при возникновении новых обстоятельств, неожиданных, которые ты, конечно же, не ожидал, а вот они наступили, ты убегаешь, прячешься или ищешь того, кто виноват, кто не предусмотрел или кто тебя, может быть, не предупредил, то ставь себе по данному пункту ноль. Если при наступлении неожиданных, неприятных даже, может быть, событий, да, вызов этот превращается для тебя в задачу, это обычный твой паттерн действий, то ставь себе единицу по этому вопросу. Ну и пятый пункт, мой любимый. Вот если ты часто злишься, агрессируешь на других людей, часто не понимаешь, и тебе хочется их буквально прибить, вот, <смех> да? вот став себе ноль по пункту эмпатия и чуткость. Да? А если ты ну, понимаешь людей, понимаешь, почему другие злятся, и в этот момент у тебя, ну, выбор тоже позлиться или, может быть, не злиться, да, и ну, проявлять любую гибкость к своей выгоде, к своим интересам. Да. Значит, ставь себе единицу по этому пункту. ребят. вот я дал вам первые пять вопросов, которые в тесте на то, насколько я умный, насколько мои проявления умны, задают сам себе. Я задал их вам. Пишите мне в комментариях, сколько баллов вы набрали, Эти пять вопросов позволяет сделать 80 процентов самодиагностики. Я их использую для себя, буквально вот каждую неделю, один раз прохожу это ну, такое самотестирование. Поэтому пишите мне свои комментарии. Я очень хочу, чтобы умных людей становилось все больше и больше. Я уверен, что этот выпуск приведет к тому, что нас станет больше. В чем секрет, Роз, не важно, где ты рос, в чем вопрос Это секретный соус Это секретный, это секретный, это секретный соус